Всем привет! Сегодня в продолжение к предыдущим темам я просто вкратце покажу примерчик многопоточной загрузки файла из интернета. У меня уже был такой пример, когда мы использовали куру, библиотеку куру для загрузки файлов. Здесь такой небольшой примерчик здесь просто тупо вырезаны куски из одного проекта. Они вырезаны и они вырезаны так, что, конечно же, здесь можно сказать, что кто же так пишет, я соглашусь, так никто не пишет. Но так как я же не могу предоставить куски реального проекта, это будет как минимум некрасиво. Поэтому здесь тупо вырезаны только нужные части, тупо вставлены в один файлик соответственно этот код подвержен ошибкам здесь есть нестабильной ситуации иногда проявляется но тем не менее он просто в качестве примера он демонстрирует как можно загружать но в данном случае с курлом здесь Пример может быть не очень удачен, потому что в нашем проекте мы для загрузки, для многопоточной загрузки не используем асинхронные задачи. То есть это в продолжении к темам задач. То есть здесь загрузка происходит не с помощью потоков std thread а с помощью, вот, где оно, где, оно, где, оно, где оно? Сейчас, Сейчас, сейчас, а с помощью задач. Либо в одном потоке, либо асинхронно в других потоках. <coughs> а, почему мы не используем у себя а, вот этот, либо вот этот способ? А, потому что используется курл. курл. А, у курла а, есть такая особенность, что при многопоточном а, программировании, а, а, то есть курлы возвращают вот такую штуку, где тут а, getHandle, сейчас... Kurl Easy Init. Так вот, если разбить файл, который загружать там, на 4000 частей, ну в да, и каждую часть загружать отдельно в отдельном потоке, то если использовать задачи в асинхронном режиме, планировщик сам решает, сколько создать потоков для этих задач. Он может это, к примеру, прикидывать по времени выполнение первой задачи он может посмотреть что первая задача выполнилась там за полсекунды соответственно он может нас создавать 100 потоков ну грубо говоря это грубо говоря это может быть далеко от реальности но 100 потоков курл не любит когда очень много у него содержится хендлов то есть курл возвращает некий хендл по которому мы задаем ему настройки и выполняем какое-то действие. Так вот, если этих хендлов много, то иногда происходят проблемы. А проблемы следующего характера. Приложение просто падает. При попытке очистить хендл, либо что-то подобное. Соответственно, в потоках я четко контролирую количество хендлов. 8 потоков, максимум 8 хендлов. Здесь же проконтролировать четкое количество я не могу. Я, конечно же, могу, когда я... Ну, это у меня типа пул объектов handlow когда вот здесь get handle я у меня есть видео по, по поводу пула объектов паттерн пул объектов если кто не видел посмотрите чтобы я вот это не объяснял так вот вот здесь я конечно же могу заставить э, все задачи ожидать пока количество используемых хендлов не будет меньше 8 или 10 но, но не знаю даже смысл тогда Смысл тогда в этой асинхронности, если все равно там где-то будет блокироваться. Ну, короче, что я здесь делаю? Давайте вкратце. Этот исходный код будет лежать в папочке others э, на GitHub. Е. Вот у меня есть там ветка. Будет он cpp, в cpp others. И в Azers он есть curl multithread downloader. И здесь curl async downloader. Ну, многопоточном загрузки вот в, в этом примерчике Curl Multithread Downloader тут используются потоки и там тоже безобразным образом оно используется все э, качается там э, файл разбивается на 3 или на 4 части это качается в отдельной части потом эти файлы мержатся то есть сливаются ну такое понятное дело иногда да не то что иногда чаще всего я не смогу приводить какие-то реальные Куски из реальных проектов. Поэтому иногда, да. Можно сказать, кто же так пишет. Ну, это никто так не пишет, это в качестве примера. Вы всегда сможете допилить, либо же, самое главное, вам уловить идею. Короче, что я тут использую? Я здесь еще использую файловую систему. То есть, возможность C 17, это std файл system. Для чего я это делаю? Ну. Вот это пространство имен CurlNS. Здесь я просто инициализирую Curl и все такое. Я думаю, разберетесь. Загрузчик. Что такое загрузчик? Ну, это все тоже. Curl – это вот callback. Это настройка курла Это там получение скорости. Здесь ничего особенного нет. Ну да, здесь единственная вот есть функция. Где, где, где? А, вот когда часть скачал, то что я делаю? У меня есть файлик. И при записи в этот файлик я использую mutex, блокирую, вывожу на экран, что часть закачалась и делаю unlock. Так вот, в этот файлик я записываю скачанные данные. Так как я использую задачи на основе э, asin, ну, async, э, async, async, вот, std launch async либо просто std launch, но мы сейчас это разберем. Так вот, э, если эти задачи вот в этом случае, будут запускаться планировщиком, то сколько этих задач запустится, какой порядок, как они придут, в какой последовательности сначала первая выполнится, либо сначала сотая, а только потом первая, как бы меня не волнует. Соответственно, мне нужно, мне нужно как-то эти данные все-таки упорядочивать, потому что ска... файл-то я скачиваю, и мне нужно, чтобы данные лежали в той, в той последовательности, в которой они лежат на сервере. Так вот, что я для этого делаю. Смотрите, я определяю текущий э, путь. Ну, э, ну, это размер файла. Дальше. <coughs> я создаю хэш по урлу, ну, по полному пути к загружаемому файлу. Дальше. Беру текущий путь. По текущему пути плюс хэш создаю директорию. Дальше. Проверяю, есть ли в этой директории файлик. Если его нету, ну, если это, ну и файлик создаю, то есть директория хэш это какой-то набор чисел, и внутри этой директории точно такой же набор чисел, но уже как файлик. Так вот, если этого файлика нету, я его создаю, обрезаю, там все такое. И использую э, возможность C17, именно файловую систему. Создаю файл определенного размера. Какого размера? Ну, такого размера, э, как, каким он лежит на сервере. То есть, по факту создается файл с нужным размером, ну и там просто мусор. Дальше. Кстати, вот это, наверное, не надо было бы. И вот это все тоже не надо было бы. Надо было бы просто сделать вот так вот. И все. Ну, потому что здесь оно не нужно. Так, создал я файл. Все данные обрезал. Изменил размер файла. Что я делаю дальше? Я разбираю, разбиваю размер файла на Chunk Size. Что такое Chunk Size? В данном случае Chunk Size это у меня... Каким, по каким частям закачивать файл В данном случае я закачиваю по 128 килобайт То есть если файл длиной, грубо говоря, 1280 а Килобайт, да, получается Не, байт, 1,280 мегабайта То будет 10 частей Если 128 мегабайт, ну грубо говоря, да, То это будет 1000 частей Соответственно это 1000 тасков, 1000 задач будет так вот, я по маленьким частям закачиваю. То есть, тупо по чанкам, по 128 килобайт сейчас. Теперь смотрите, я закидываю все эти задачи в очередь. Закинул задачи, и они начинают выполняться. Каждая задача, я говорю, range и номер задачи. Что такое range? Ну, мне к URL надо сказать, от каких до каких качать. То есть, если я разбиваю файлик, то есть, ввожу понятие чанки, то и если каждый чанг по 128 килобайт то мне надо закачивать к примеру от нуля говорить ну посредством http запроса курл это умеет делать то мне надо говорить дай мне данные от, от сих до 024 умножить на 128 там минус 1 вот так это первая часть следующая часть будет какая вот такая Дальше, что у нас? Плюс вот это, минус один. Ну, я думаю, вы понимаете, да? Вот так вот разбитый, происходит как бы разбилка. И дальше я серверу тупо говорю эти рейнджи, и он мне возвращается. Соответственно, много по точном режиме я качаю по маленьким кусочкам. Итак, как же сделать так, чтобы все наложилось в той последовательности, в которой лежит э, на сервере? Смотрим, вот скачалась какая-то часть. Я смотрю, какая часть, номер ID. Дальше умножаю на chunk size. Дальше делаю сик у файла. В данном случае использую fstream. У этого файла, у объекта этого типа. Есть такая функция сикп. Есть там еще функция sigg. Но что такое сикп? Sigput. Это мы перемещаем для операции записи. А есть еще sigget, sig это мы можем переместить э, позицию для чтения и начинать читать. Так вот, я перемещаю, то есть если это нулевая часть, 0 умножить на chunk size, значит переместиться в начало файла. И я запишу первую часть в самое начало. Если это, к примеру, сразу придет третья часть, значит 3 умножить на часть chunk size. Значит, то, грубо говоря, файл поделен на такие зоны. Если пришла нулевая часть, вот будет начало. Если пришла третья часть, то я запишу сюда. Если там еще какая-то, то вот сюда. Соответственно, каждая задача, которая выполняется, она синхронно пишет вот, куда, какая часть скачалась, туда и пишется. Соответственно, файл наполняется э, там кусочками, то есть не в асинхронном режиме. И этим достигается скорость скачивания. То есть здесь никто ничего не ждет. Единственное, просто блокируется операция для того, чтобы 2 и 3 и более одновременно потоков не попытались выполнить вот эту операцию. Потому что тогда будут проблемы. Если даже программа не упадет, то в файле будет какой-то мусор. И, и, и давайте посмотрим, что мы посмотрим. Вот есть примерчик. Но я думаю, вы тут разберетесь. Больше особо тут колупать нечего. Самое главное, чтобы вы уловили идею, да? И теперь смотрите, загрузка с помощью async, просто обычных тасков. В этом случае все выполняется в одном потоке. Ну давайте запустим и посмотрим. Вот, курл проинициализировался, вот ID главного потока. Как мы видим, это ID совпадает со, с ID -шками тех потоков, в которых выполняется задача. То есть, по факту, все синхронно, закачалось по очереди. И все закачивалось там 10,5 секунд. Но оно закачивалось бы быстрее, если бы мы не выводили еще вот это на экран. На это тоже тратилось время. Ну, короче, в среднем 10,5 секунд. И смотрим части, да? От 0 до 131, 131, 262, и так дальше, и так дальше. Теперь посмотрим. Вот у нас скачался этот файл. Это тупо тестовый файлик, которые есть сервера на которых лежат ну, есть определенные ссылки и по этим ссылкам можно тестировать ну если вы разрабатываете что-то подобное можно тестировать там загрузку да. в данном случае это вот вот здесь я взял download, applied mask, com, sites, default и там есть куча файликов всяких для тестирования это какой-то zip архив в данном случае вот он Вот я его открываю все до байта у нас как бы все скачалось до байта. Как я еще проверял, все ли скачалось и в той или последовательность. Я использовал вот такую вот функцию. Ну, инструмент. То есть в Linux, в Ubuntu я поставил такую штуку webbind.div. И я указываю файл оригинала и то, что я скачал. И запускаю. И в данном случае там нажимаю Enter enter это вот red next difference если бы где-то порядок байт даже не порядок, а значение каких-то байтов <coughs> было бы другим то оно подсветилось бы красным, в данном случае никаких красных я этих не вижу значит я знаю, что файл полностью соответствует тому ну, который лежал на сервере но давайте из ой, x попробуем изменить, нажму f3 а, так, хекс <связь> редактор и давайте я -э -э -э, поменяю а как поменять что-то не меняется Рау формат а если 8 ничего не а подождите вот f2 нажимаю а вот смотрите я меняю все на двойчик так теперь сохранить f6 выйти F10. И теперь, блин, и теперь скопируем, и теперь применим это приложение, этот так сказать. Как мы видим, она сразу нашла несоответствие, то есть есть позиция, начиная с которой файлы эти различаются. Так вот, сейчас у нас мы закачали это все с помощью просто задач в текущем потоке. А теперь все это запустим с помощью std launch asin. То есть все эти задачи, все зависит от того, насколько большой файл. В данном случае размер я делю на количество чанков. Да? Ну давайте, давайте, где тут? Где тут? Где тут? Где тут? Сейчас. Так, подождите-ка. Сколько у нас задач получится? А, а вот же, Chunk каунт В данном случае 153 задачи. То есть 153 Чанка, 153 части получилось. Теперь, вот сейчас... Все эти 153 задачи будут выполнены асинхронно в других потоках. Ну давайте попробуем. Так, давайте я это удалю. И вот это удалю. И потом сравним, все ли закачалось или нет. Итак, запускаю. Как мы видим, скорость загрузки, ну, в прошлый раз было 10,5 секунд. В этом случае 3,2 секунды. И что мы здесь видим? Ну, первая часть и вторая как бы синхронно загрузились. А вот это уже явно, это не третья, не четвертая часть. Это скорее всего пятая или какая. Ну, короче, это все выполнилось асинхронно. Дальше, вот ID главного потока. А это id тех потоков, в которых выполнялись эти задачи. Планировщик сам решил, в каких потоках выполнять то есть он создает эти потоки и выполнять соответственно мы я не знаю сколько реально потоков работало над этим всем но в целом как вы видите все задачи выполнились асинхронно но с применением вот такой технологии или вот такой уловки или не знаю какой сейчас сейчас я покажу когда я создаю файл сразу его создаю нужного размера а дальше приходит часть я перемещаюсь Туда закинул эти данные и иду дальше. То есть мы за 3 секунды скачали этот файл. В архив он вот так заходит. Давайте сравним с оригиналом. Различий нет. Все скачалось. Ну, поэтому на сегодня все. Думаю, это будет кому-то полезно. Но с курлом здесь пример не очень удачный, а лепить пример без курла как-то у меня нет времени. Поэтому на данный момент у меня просто большая загруженность и я что-то беру из реальных проектов. Но беру это так, что просто вот взять и скопировать это в какой-то ваш реальный проект не получится. Здесь очень очень много могут быть нюансов и нестабильностей. Поэтому на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.